Бескорпусное циклическое реле времени может бесконечно включать и выключать нагрузку, пока подается питание. Питание 12 вольт постоянного тока, плюс подается на ВЦЦ, а минус подается на GND, выход сухой перекидной контакт. То есть может коммутировать нагрузку напряжением отличным от 12 вольт. Для удобства выходные контакты я обозначу цифрами 1, 2, 3. В данном видео я буду коммутировать обычную сетевую нагрузку 220 вольт переменного тока. В качестве нагрузки две светодиодные лампочки красного и зеленого цвета. Когда на реле не подается питание, контакты 1, 2 замкнуты. И питание идет через них и светится красный светодиод на нагрузке. После подачи питания начинает светиться красный светодиод на реле. Он сигнализирует, что на реле подается питание и реле начинает размыкать контакты 1-2 и замыкать контакты 2-3. Потом 2-3 размыкаются и замыкаются контакты 1-2. И так реле будет работать, пока подается питание 12 вольт на реле. Когда контакты 2-3 замкнуты, питание идет через них и светится зеленый светодиод на реле И также светится зеленый светодиод на нагрузке. Обозначим время, когда светится зеленая светодиодная лампочка, время 1. А когда светится красная светодиодная лампочка, время 2. Время 1 и время 2 можно регулировать от 1 до 180 секунд. В моей практике были реле времени, которые можно было регулировать до 90 секунд. Но это как повезет. Если вам надо установить время 1 или время 2 больше 90 секунд, то лучше приобретите другой реле. Время 1 мы можем регулировать резистором А при помощи крестовой отвертки. Поворачивая по часовой стрелке, мы увеличиваем время 1. Поворачивая против часовой стрелки, мы уменьшаем время 1. Аналогично, поворачивая резистор B, мы можем регулировать Время 2. В данном реле есть разъем S1. Если вы будете коммутировать нагрузку, отличную от 12 вольт, то перемычка с разъема S1 обязательно должна быть снята. Если перемычку установить на разъем S1, то на контакте 2 появится плюс 12 вольт постоянного тока, о чем сигнализирует светодиод. На реле написано, что оно может коммутировать нагрузку 10 А при 220 вольтах переменного тока и 10 А при 30 вольтах постоянного тока. Но я рекомендую больше 5 А не коммутировать.